Приветствую вас, с вами Виктор Бондолет, автор блога викторбондолет.ком, автор видеокурсов, которые вы сейчас смотрите, как стать богатым за один год. И сегодня на вечерней пробежке, вот сейчас на данном лесу, можете послушать, птички поют, не обращайте внимания, что я мокрый, потный, но я думаю, что Именно свою целевую аудиторию я охвачу и меня услышат те, кто действительно ценит ценный контент, а не так, как я выгляжу. Сетевой бизнес, да и любой другой бизнес, он наподобие марафона. И вот выиграть именно тот, кто не останавливается. Это именно финансовые пирамиды, либо какие-то лохотроны, похожие на 100 метровку. Насколько ты быстро разгонишься и первым стартанешь ты выиграешь а вот именно сетевой бизнес ну я думаю и любой традиционный бизнес если вы не останавливаетесь, идете дальше то успех вам не минуем и сегодня я хотел именно не поговорить ни о сетевом ни о любом другом бизнесе ведь этот курс предназначен для тех людей которые хотят преуспеть не только в бизнесе возможно вы карьеристы строите карьеру в любом другом месте профессии и так далее и сегодня я хотел бы поговорить о том, какую роль играет ваша жизнь. Ваша душа не будет спокойна до тех пор, покуда вам будет кто-либо указывать, как вам жить. Есть очень мудрая и серьезная поговорка, что Создатель, Вселенная, Бог, Аллах, называйте как угодно, наделил нам единственным неповторимым преимуществом всех нас – это управлять нашим разумом. И именно, это, именно эта ценность, которую мы преобладаем, именно, наверное, через это Бог нам дал возможность руководить своей жизнью и думать своей головой, и не позволять кому-либо другому властвовать над нами. Почему именно гении добиваются многого в жизни? Кто такой гений? Гений это тот, кто использует весь свой потенциал, направляет свой разум на достижение своих лучших целей, не позволяя никому руководствоваться ими, никому не позволяя навязывать чужое мнение. Такими примерами можно назвать очень многих людей в прошлом. Это Генри Форд, Томас Эдисон, Стив Джобс. На данный момент Билл Гейтс, Ричард Брэнсон, из русских предпринимателей это Тинькоф Дуров, очень много предпринимателей, которые, пройдя много трудностей, использовали все свои препятствия как трамплин к своему успеху. И я думаю, никто из них не, не слушал 95% серых масс, которые говорили, что ты неудачник, бросай свое дело, иди на завод, работай. Или, как в моем примере, когда я начинал заниматься сетевым бизнесом, мне говорили, ты что, дурак, бросаешь железную дорогу, дешпал рельсы, меня там деньги платят. И большинство добивается только успеха тогда, когда они продолжает двигаться дальше, несмотря ни на все, как наоборот, когда большинство серой массы довольствуется только остатками из, из стола, крошками преуспевающих людей и сетуя на свою несчастную жизнь. Сейчас я приведу небольшой фрагмент, я же обещал вам а, примеры, а, как говорится, примеры успешных людей из успеха... Блин, сейчас формирую свою, свою мысль. А, примеры некоторых случаев, из которых самого низа добивались самых высот. Я наверняка думаю, если занимаетесь своим внутренним ростом, личностным ростом, развивайтесь в бизнесе, либо по карьерному росту, вы знаете такого известного автора, как Наполеон Хилл. Если не знаете, Google поможет вам. Сейчас это такая распространенная мастерство, ну просто-напросто не даст вам соврать. Ну, по крайней мере, 90% вы найдете то, что вам нужно. Так вот, к нему как-то пришел ветеран войны. Молодой еще парень, вы же сами знаете, когда ветеранами уже считаются те люди, которые прошли какие-то горячие точки, это могло быть 4 года, 5 лет в армии, 8 лет прошли, прошел войну, вот он пришел с армии, и он просто не знал, чем занять себя, он привык убивать, стрелять, бегать под приказами быть ведомым человеком. И вот он пришел, попросил его помощи, чтобы он выписал ему право на бесплатный талон, чтобы поесть каждый день, то есть на соц. И Наполеон Хилл, когда посмотрел в его глаза, которые уже не горела никакая жилка, попробовал загореть, зажечь его душу. Он сказал, почему бы вам не стать миллионером? Он такой посмеялся и посмотрел, Вы, наверное, издеваетесь надо мной, посмотрите на меня как я без ничего могу стать миллионером на этом Наполеон Хилл ему ответил то же убеждение, что вы приняли себя несчастным и бедным вы можете спокойным образом поменять свои убеждения и сказать что вы хотите быть миллионером используйте внутренние и внешние ресурсы по максимуму, чтобы преуспеть и он сказал, ветеран он такой подумал и сказал как я могу добиться всего, если вот все, что я имею, мои ресурсы, это вот только моя одежка оборванная, которая на мне сейчас есть. И тогда, через некоторое время, когда они побеседовали, Наполеон Хилл вывел у этого молодого человека, что он перед войной работал, Торговым агентом в одной из известных э, компаний и вполне успешно. Далее, когда он пошел в армию, он э, научился хорошо готовить, так как его постоянно ставили поваром. И Наполеон Хилл ему сказал, почему бы тебе не использовать свои, свой дар, свои ресурсы, навыки продавать и красиво, хорошо и вкусно готовить, чтобы преуспеть. И тогда уже этот молодой человек совсем по-другому посмотрел на свои возможности. Благодаря тому, что ему Наполеон Хилл подтолкнул и показал, через что он может развиваться, он э, загорелся идеей, особенно когда Наполеон Хилл ему сказал, «Собери домохозяев, используя свой дар убеждения продавца, чтобы они позвали всех своих соседок, пришли к тебе на домашний обед, и ты э, устроил распродажу своей домашней утвари». И он тогда улыбнулся и вполне резво подпрыгнул, и загорелся этой идеей, и сказал, что он готов двигаться. И тогда Наполеон Хилл ему дал 100 долларов для того, чтобы он купил себе э, одежды и на первое время э, еды, для того, чтобы начал он что-то готовить. И буквально через неделю он заработал, заработал эти 100 долларов, вернул Наполеон Хиллу его долг. Через две недели он удвоил свой доход. И через четыре года э, на протяжении этого всего промежутка он начал обучать уже своих продавцов, Этим же самым организовал огромную империю и через четыре года он стал долларовым миллионером. То есть понимаете, что с обычного нищего человека, который пришел с армии, потеряв надежду на существование, буквально через некоторое время зарядив себя нужной энергией и разум наполнив кучей идей, можно стать кем ты хочешь, то есть невозможное воплотить в возможное. У меня прям мурашки по коже бегут когда я понимаю что когда мы свой разум освобождаем от мусора и раскрепощаем даем ему цель к идеям и просто-напросто продолжать двигаться в это время наверное черти просто-напросто в воду там трясутся орут блин не знает куда деваться в то время когда в раю там гудят фанфары что ты в нужном направлении в чем вообще, к чему я веду, в чем, наверное, как-то говорится в баснях, мораль басни такова, что освобождайте свой разум, пользуйтесь возможностями, слушайте лишь только тех людей, которые уже преуспевают в той сфере, в которой вы развиваетесь. Не находите в своем окружении тех людей, которые тянут вас вниз, продолжайте двигаться дальше, обучайтесь, инвестируйте свои мозги, медитируйте, чтобы освобождать свой разум, чтобы раскрепощать его занимайтесь спортом, потому что вот я бегал, бегал, вот решил записать для вас видео, вообще, как бы это огромная зарядка для ваших мозгов. Сейчас я приду домой и начну продолжать проходить тренинг, который внедрю, и на этом заработаю очень хороших денег, по крайней мере, я не в это верю, и никому не позволю мне говорить, что я получу неудачу в этом. С вами был Виктор Бандолет, и до встречи в следующем видеоуроке. Если вы не смотрели первый мой видео, видео приветствие и видеоурок к этому онлайн-марафону, посмотрите, ведь я там рассказывал о целях, и это тоже немаловажно. До встречи!